Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы найдем с вами причину вашего невроза. И если кажется, что это что-то сложное, и у каждого причина какая-то своя, и вы считаете, что поиск этой причины – это и есть самое, что ни на есть работа над собой, то я, наверное, спешу вас разочаровать. Дело в том, что причина у невроза, она одна и та же. Но она не связана с каким-то случаем в вашей жизни. То есть, Бывает так, что у человека состояние обострилось на фоне простых вещей. Например, его бросила девушка, и у него произошло обострение состояния. Симптомы усилились, проблемы возникли со сном, возникли, например, панические атаки. Или кто-то переболел ковидом, и у него возникло обострение. Или у кого-то проблемы на работе случились, просто его какой-то крупный проект провалился, и это есть, стало причиной возникшего обострения. Но если мы копнем глубже Причина вашего невроза Она даже не в детстве Не с тем, как вы взаимодействовали с родителями Не с теми ситуациями, которые происходили Дело в том, что причина вашего невроза Кроется в вашем образе мышления И этот образ мышления Он происходит каждый день На протяжении долгого периода вашей жизни То есть, ваша причина причина вашего невроза это тот образ мышления, который имеете вы на протяжении многих лет. И этот образ мышления проявляется у вас каждый день. То есть у вас каждый день эта причина невроза, заставляет невроз усугубляться и усиливаться. И заставляет вас быть более тревожным, усиливать ваши симптомы, добавлять эти симптомы. Потом ухудшать ваше самочувствие, проблемы с аппетитом, сном, утомляемостью, добавляет вам панические атаки, добавляются страхи разные. Сначала страх может быть только за здоровье, потом еще и за психику, и за отношения окружающих, повышает вашу эмоциональность. И это причина в вашем мировосприятии, в вашем образе мышления, каждодневном. Как это происходит? Дело в том, что представьте себе, что у вас сломан палец. Я очень часто приводил этот пример, потому что он очень-очень наглядный. Если у вас сломан палец, то куда бы вы сломанным пальцем не ткнули, везде будет больно. И получается, что вроде бы тыкаете в плечо, плече больно. Тыкаете в грудь, в груди больно. А на самом деле сломанный палец. Именно поэтому везде, где не тыкнете, везде больно. То же самое и с неврозом. Ваша манера восприятия мира, ваше мышление каждодневное, ваше мировосприятие – это и есть первопричина возникновения вашего невроза. Ведь он не появляется внезапно, он накапливается годами, как лишний вес, как вредные привычки ухудшают организм, например, делают возникают проблемы с легкими у курильщиков, или с кожей, или с сосудами. Или с лишним весом у людей, которые за этим не следят. Также происходит, допустим, атрофия мышц, если вы не работаете над собой. Изменение осанки, если вы за этим не следите. Это не происходит в моменте. Это происходит на постоянной основе. Точно так же и любые другие болезни возникают из-за вашего образа жизни. И получается, что ваш образ мышления, как образ жизни, приводит вас к текущему состоянию невроза. А самое печальное, что приводит к дальнейшему усилению этого состояния. Теперь давайте же поговорим непосредственно про этот образ вашего мышления, каждодневный. Я чаще всего называю это спецификой вашего восприятия. И эта специфика восприятия и есть причина вашего невроза. Можно говорить это по-разному. Например, это ваше мышление, ваше мировосприятие, ваш образ мышления, ваша специфика восприятия. То есть, вот это все, это одно и то же. Потому что это то, как объясняется, то, какие выводы вы делаете на основе того, что происходит в жизни. То есть, грубо говоря, если прям простым-простым-простым языком, то, какие выводы вы делаете каждый день на основе того, что в жизни происходит, и есть причина вашего текущего невроза. Просто вы делаете неправильные выводы, которые делаете постоянно, повторяя их. То есть, вы постоянно, вновь и вновь, делаете неправильные выводы на основе того, что происходит в вашей жизни. И это и есть причина постоянного развития вашего невроза. И казалось бы, да, это очень интересно, очень понятно, неправильные выводы. Что значит неправильные? Неправильные это те, которые провоцируют у вас негативные эмоции. Только вот по этому принципу можно их отсеивать. То есть у нас эмоции возникают, когда мы воспринимаем что-то вокруг нас, объективную реальность. Если у вас что-то вызвало злость, раздражение, обиду, стыд, чувство вины и страх, это вы неправильно восприняли то, что произошло. Да, вы скажете, но ведь у многих эти эмоции возникают. Конечно, у многих. И это не значит, что они правильно воспринимают. Вполне возможно, вы отличаетесь от тех остальных, кто тоже совершает те же самые ошибки в восприятии, тем, что у вас таких ситуаций может быть в два, в пять, в 3, в 10 раз больше, чем у остальных людей. Поэтому из-за того, что у вас в принципе много таких ситуаций, вы гораздо острее реагируете на новые ситуации, в которых вы так воспринимаете. К сожалению, это самая основная проблема, доказать вам это. Ведь вы же не можете воспринимать как-то по-другому, потому что ваше мышление сегодня ограничено. Оно ограничено у любого человека. Любой человек не может вдруг поменять свое восприятие к тому, что происходит в его жизни. Именно поэтому ваше восприятие практически не меняется с годами. Оно скорее даже усугубляется. Представьте, вы сделали вывод, что люди к вам плохо относятся. Если вы сделаете этот вывод, то вы скорее подтвердите его с течением жизни, найдя те ситуации, которые можно воспринимать как тоже, как то, что люди плохо относятся. И вы в этих выводах закрепитесь. То есть ваше восприятие не поменяется, а скорее будет более стабильным или закрепленным за счет вашего нового жизненного опыта. И получается, что есть вот эта проблема с тем, как вы воспринимаете объективную реальность, и это и есть причина вашего невроза. Как вы воспринимаете объективную реальность? Конечно, если я вам сейчас покажу какую-нибудь ручку, это вообще никаких эмоций не вызывает, то есть вы воспринимаете это совершенно спокойно и естественно. Но проблема как раз в том, что с ручкой это все понятно. Реагируете вы негативными эмоциями на ситуации неопределенности. Это когда непонятно. Есть два вида ситуации неопределенности. Первый вид это когда вы что-то планируете. Ваш план в голове это и есть ситуация неопределенности. Потому что вы не знаете, что будет в будущем. Никто не знает. И вот в эти моменты, когда вы что-то планируете, вы автоматически видите негативный сценарий. И автоматически испытываете страх. Это и есть причина вашего невроза. Когда же что-то произошло в жизни, что-то случилось. Например, вам сообщили какую-то информацию. И вы что-то узнали. И не понимаете, почему так произошло. Например, вы узнали. Ваш сосед спился и повесился. И вы не понимаете, почему так произошло. Это тоже ситуация неопределенности. Вы автоматически объясняете это какой-то пугающей причиной. Например, тем, что это ненормально. И это тоже вызывает страх. Или вы можете считать, что это произойдет и с вами. И это тоже вызовет страх. Получается, что ваша специфика восприятия, которая является причиной вашего невроза, она не проявляется во всех ситуациях в жизни, она проявляется только в определенный момент, когда вы сталкиваетесь с ситуациями неопределенности. И, к сожалению, пока вы воспринимаете так вашу ситуацию, вы останетесь со своими проблемами и ваш невроз продолжит развитие что здесь резонный вопрос заключается в том как менять свое восприятие для этого есть несколько путей на самом деле это не так сложно но есть определенные ограничения нам нужно использовать определенные ориентиры для изменения вашего восприятия например такие ориентиры как закон совокупных причин использовать Правила разбора ситуации Менять отдельное восприятие к планам Отдельно к произошедшим событиям И вам нужно расширять границы текущего восприятия Вы можете это сделать самостоятельно Но просто это потребует достаточно много времени Потому что вы будете исследовать эти ситуации сами Либо вы можете обратиться к тому специалисту Который уже автоматически воспринимает все правильно И он поможет вам перейти к этому же правильному восприятию Отдельных этих ситуаций и неопределенностей в конечном итоге для вас уже давно подготовлены все решения. Вопрос только в том, что вам нужно выбрать то, которое подходит к вам. В первую очередь для тех, у кого вообще нет никаких возможностей платно что-то покупать, я рекомендую просто подписаться на мой канал и просто смотреть каждый выпуск. Просто вот стабильно через день будут выходить новые видео и вы сможете постепенно по крупицам понимать, как это все делать. Я буду давать эту всю информацию. Все, что я знаю, я буду этим делиться, и вы сможете очень хорошо разбираться в этих вопросах, но на это потребуется время. Для тех, кто хочет работать побыстрее, более четко, более целенаправленно, в описании под этим видео есть ссылка на платный видеокурс, где я даю вам всю технологию по изменению вашего восприятия, избавлению от причины вашего невроза. Второе направление, более дорогое, но более быстрое Это двухмесячный курс Вы можете пройти его со мной лично Или можете с психологом, которого я обучил в, этих, в рамках этой работы мы с вами вместе разбираем все ваши ситуации Неопределенности и убираем эту причину невроза Как видите, готовые решения И все, что вам нужно сделать, это выбрать какое то из них Но я вас хочу предостеречь К сожалению, бездействие это Действие, направленное в негативную сторону. Пока вы бездействуете, ситуация неопределенности становится больше в вашей жизни. Невроз становится сильнее. И вы можете дойти до ситуации, где вы уже не сможете воспользоваться ни первым, ни вторым, ни третьим решением. Поэтому не ждите. Решайте свою проблему. Выберите удобный путь. Начните этот путь и двигайтесь вперед. Если остались вопросы, пишите. Всем пока.